Всем привет! Зима, сугробы, студенческая жизнь. Об этом и не только расскажем сегодня. В эфире «Универньюз» и я, Дмитрий Леонтьев. Мы начинаем! Профессор университета Майами США Дина Бирман посетила Казанский федеральный университет. Молодые ученые показали свои знания по теоретической механике. Что такое криминальные новости и с чем их едят, узнали студенты журфака. Стратегическая академическая единица Учитель 21 века была создана меньше года назад. Однако контакты с ведущими экспертами уже выстроились. На этот раз Казанский федеральный посетила известная исследовательница и профессор высшей школы образования Университета Майами США. Какие совместные задачи предстоит решить КФУ на этот раз расскажет Аделя Шемилова.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 Рустам Миниханов поддержал предложение Фарида Мухаммедшина по укреплению межнационального согласия. Председатель Госсовета Республики Татарстан призвал подключить к работе над межнациональными поликонфессиональными вопросами земледелительства. Путин мечтает путешествовать после завершения карьеры. Успешно завершить карьеру и отправиться в путешествие мечтает президент России Владимир Путин. Об этом он рассказал в Челябинске в беседе с работниками ООО «Этерно». Крупнейшая российская социальная сеть ВКонтакте выпустила собственный мессенджер. ВК стоп мессенджер пока доступен только на стационарных компьютерах и ноутбуках. Ведущий ученый в области генетических исследований в эпилепсии представил студентам КФУ результаты своей работы. В рамках деятельности САЕ Трансляционной СМП медицины в ИФМИП КФУ состоялась лекция координатора генетических исследований в эпилепсии Тель Авивского университета Заида Авафи. Студенты Елабужского института КФУ приняли участие в Международной олимпиаде по робототехнике Мью-Дели Индия. В соревнованиях приняли участие студенты факультета математики и естественных наук Владислав Старостин, Азат Насибульный и Ислам Хамитов. Казань вошла в тройку популярных туристических направлений на новогодние праздники. Наиболее популярным среди российских туристов городом остается Москва. Казань получила в Саранске путевку в телевизор. Жюри присудила победу веселым и находчивым из Казани, которые получили путевку в телевизионную ливу. Более ста молодых ученых из ведущих технических вузов страны съехали в столицу Татарстана, чтобы побороться во Всероссийской Олимпиаде. Как это было, смотрите далее. В Казанском государственном энергетическом университете прошла Всероссийская олимпиада студентов по теоретической механике. Для участия в Казань приехали представители 34 технических вузов с разных городов России. Сегодня в Казань приехало рекордное количество вузов и участников, и мы этому рады. Мы, как организаторы, как принимающая сторона, приложим максимум усилий, чтобы... Олимпиада прошла в комфортных условиях, чтобы и студенты и руководители и собственно говоря условия для проведения олимпиады были хорошие. Чтобы совместить приятное с полезным 117 студентам и преподавателям после решения задач провели экскурсию по Казани и лабораториям КГУ проводили, все показали, экскурсии. Это все организация на очень высоком уровне. И вот считаю, что Казань самое лучшее для этого места Ну, я вот второй год в Казань на Олимпиаду приехал, в том году тоже был. Вот, так что город мне очень понравился. Вот. В Олимпиаде приняли участие не только студенты классических технических вузов, но и все желающие попробовать свои силы в знании теоретической механики. Дело в том, что у нас вуз технический, да, но пилоты это больше операторы своей работы. Вот. Мы не изобретатели, да, не, не как таковые инженерами, не являемся как таковыми инженерами. Вот. И если честно, это просто хороший опыт соревновательный. Анастасия Иванова, Руслан Розаев, Криминальные новости – это, пожалуй, самый специфичный жанр журналистики, и мало кто в нем разбирается. Все секреты и тайны работы студентами высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ раскрыла Ирина Нижельская. Как это было, смотри в следующем сюжете.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 В Елабужском институте КФУ состоялся день открытых дверей. Будущие абитуриенты пообщались с преподавателями и студентами института. Как это было, смотрю в нашем следующем сюжете. 4 декабря в Елабужском институте КФУ прошел день открытых дверей. Услышать, увидеть и даже на некоторое время почувствовать себя студентами института, такую возможность получили будущие выпускники школ, пришедшие с родителями в этот день в стены Елабужского института. Вот как раз в этом году заканчиваю и планирую поступление в этот университет на ИСТФАК, ну если все хорошо служится, и ну, хотелось бы. На бюджет. Я слышал, то, что у вас очень хороший преподавательский состав, и для меня это очень важно, потому что я хочу получить хорошее образование. Гостей мероприятия ждала насыщенная и интересная программа. Они посетили музей истории, мастер-классы, получили юридическую и психологическую консультацию. Директор Елаборского института КФУ Елена Мерзон рассказала старшеклассникам и их родителям о структуре института, факультетах, направлениях подготовки, о возможностях, которые получает студент Елаборского института КФУ. Любой вуз развивается, если вкладывать в материально-техническую базу. Я думаю, что и сегодня, и чуть раньше, и если будет у вас желание, приходите в следующие разы, участвуйте в наших проектах, и вы увидите, насколько интересны, насколько современные наши учебные лаборатории. Сегодня вот 39 лабораторий, они модернизированы или созданы вновь практически на каждом факультете, даже не практически, а на каждом факультете есть обновленные кабинеты лаборатории, от лингафонных кабинетов до лаборатории системного изучения. Учения или диагностики человека, лаборатории химии, биологии, лаборатории электричества. Поэтому все это, конечно же, работает на качество преподавания и на вот развитие и модернизацию всех образовательных программ, которые сегодня предлагаются в ВУЗе. а яркий студенческих буднях гости мероприятия узнали от первокурсников Юлии Меховых и Кабулы Салметовы. Ребята покорили зрителей своими творческими выступлениями. В этом институте я в первый раз и мне очень понравилось здесь, нравится. Я узнала, что здесь есть факультет, на который я хочу поступать, и теперь я буду целенаправленно к нему готовиться и знаю, какие знать, давать уже экзамены. Мы приехали из города Нижекамск. Меня зовут Салах Фрастам, это моя дочка Мила. Вуз нам понравился очень, были на собрании сейчас. Вполне возможно, что как бы это будет один из первых вузов, в который мы хотели бы поступить. По окончании встречи старшеклассники их родители смогли задать организаторам интересующие их вопросы, а затем прошли по аудиториям, в которых встретились с деканами факультетов. Диана Шилова, Сирена Иванова, Айдар Салихов, Универньюз. Доктор исторических наук Сергей Карпек посетил Институт международных отношений истории и истории востоковедения Казанского федерального с лекцией «С какой?» узнаешь все подробности в нашем следующем сюжете. 6 декабря в Институте международных отношений истории и востоковедения прошла открытая лекция «Политическая география против физической. Острова у фукидида С этой темой студентов ознакомил ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Сергей Карпюк. Мне кажется, что история Древней Греции дает очень много примеров, которые востребованы и на сегодня. Вот, к примеру, мегарская психизма – это... Аналог нынешних торговых санкций против России. Значит, если мы вспомним ну, Сицилию, то греки ее насчитали то островом, то континентом. Могли ну, полуостров рассматривать как островом но ну аналогии есть, и мне кажется, что для студентов будет полезно послушать. Теоретический подход к островам, изучение восприятия островов почти не привлекали внимания исследователей античности. И только в последнее время появились работы, пусть и немногочисленные в указанном направлении. К счастью. Наука о древности перешла на цифру очень давно, уже в 80-е 90-е годы. Мы работаем с базами данных и по источникам, и по научной по литературе, поэтому это облегчается. И это можно делать везде, и в столице, и не только на столицах. Историки не так привязаны к научным библиотекам, как раньше. это очень... Удобно и хорошо. Вот я но ну, работаю ну, с источниками, анализирую их с разных ну, точек зрения. Основное внимание Карпюк уделил труду Фуки Дида, крупнейшему древнегреческому историку, основателю исторической науки, автору истории Пелопонейской войны. Лекцию пришли послушать молодые историки и мои в первого и третьего курса. Но даже если вы не смогли посетить выступление доктора исторических наук Сергея Карпюка, у вас есть возможность посмотреть полную версию, которая будет транслироваться на телеканале Универ ТВ. Елизавета Евтифеева, Руслан Урозаев, Универ Ньюс. Параллельно шахматному турниру в спортивном зале Уникса состоялись игры по настольному теннису. Лучшие игроки самого быстрого вида спорта боролись за титул чемпиона. У кого самые точные подачи, хорошая реакция и стальные нервы узнаешь в нашем следующем сюжете.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 Ну, с четырех лет. Три года мы, получается, занимаем первые места. В том году только мы оплошали, заняли третье место. А так, частенько, первое место, да. Всегда первое, практически. Всегда много борьбы. Ну, да, было трудно играть. соперник в финал самые сильнейшие вышли. Ну, мы рады, что выиграли, главное. И мы будем победу. Роман Полинсков, Ильгиз Загидулин, Универньюс. А на сегодня у меня все. Напоминаю, что самая опасная зимняя болезнь это не обнимание. Укрепляйте свой иммунитет, обнимайтесь. Всем хорошего настроения. Пока-пока.